Надоел геморрой? Впервые в Дагестане высоко квалифицированный врач из Москвы принимает и проводит лечение геморроя без операции, без болей, без наркоза. Медицинский центр «Здоровое поколение». Город Махачкала. Улица Гоголя, 34, напротив глазной больницы. Записывайтесь на прием сегодня. Телефон 780578.